Давайте вспомним, как чаще всего люди запускают свой бизнес. А как нам привлечь такое большое количество людей на интервью? Во время Касдева вам, на самом деле, даже не обязательно говорить о вашем продукте. И вот пример реальной анкеты для проведения Каздева. Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Белкин, я диджитал-маркетолог, и в этом видео мы поговорим с вами про Каздев. Я вам детально расскажу, что такое Каздев и зачем он нужен, как правильно проводить интервью, как правильно обрабатывать информацию, полученную в интервью, и также покажу вам примеры реальных кейсов проведенных касдевов. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы получать еще больше крутых видео о диджитал маркетинге. Погнали! Касдев — это метод изучения аудитории, который позволяет понять, кто ваша целевая аудитория, как она себя ведет, как она принимает решение, что для нее важно при выборе того или иного продукта или услуги и так далее. В этом видео мы проговорим с вами ключевые моменты, которые касаются Касдева, но если вы хотите углубиться в эту тему, то очень рекомендую вам прочитать книжку «Спроси маму» Роберта Фицпатрика. И также я подготовил для вас шаблон с вопросами для Касдева. вы можете скачать его абсолютно бесплатно по ссылке в описании под этим видео. Сделаем небольшое отступление и давайте вспомним, как чаще всего люди запускают свой бизнес. Им в голову приходит какая-то супер идея, потом они разрабатывают свой продукт и уже затем они пытаются его продать. Такая модель имеет место быть, но она имеет большое количество минусов. И более правильно поступить следующим образом: это придумать идею, затем провести КЗДВ для того, чтобы подтвердить, что действительно такая проблема существует, людям нужен данный продукт, и ваш продукт решает именно ту проблему, которая есть у людей. И уже после этого, соответственно, на основе КЗДВ вы дорабатываете ваш продукт, дорабатываете ваше предложение и уже затем создаете продукт и начинаете его продавать. С таким образом у вас будет гораздо меньше. Меньше шансов ошибиться. При запуске по первой модели, когда вы вначале разрабатываете продукт, а уже затем пробуете его продавать, очень высока вероятность столкнуться с одной из таких проблем. Это то, что вы продаете продукт, который не решает реальную проблему аудитории, и на самом деле у аудитории есть совсем другая проблема. Второе, это то, что вы продаете продукт не той аудитории. И третье – это то, что вы не так и не там продаете свой продукт. Поэтому, повторю, что более правильный алгоритм – это придумать идею, провести CastDev, адаптировать эту идею под э, потребности рынка и под потребности аудитории, и уже затем разрабатывать сам продукт и пытаться его продавать. CastDev или глубинные интервью чаще всего проводят те, кто занимается либо разработкой продукта, либо маркетингом. В зависимости от этого задаются разные категории вопросов. Для маркетологов, например, категории вопросов примерно такие. первый это продуктовые вопросы, что человек уже знает о нашем продукте или о похожих продуктах конкурентов. Второе – это проблемные вопросы, то есть какие боли уже есть в аудитории, как они их сейчас для себя понимают, насколько это острые боли и как они уже пытались решать данные проблемы. И третье – это поведенческие вопросы, как ведут себя люди при выборе того или иного товара, на что они обращают внимание, по каким критериям сравнивают разные товары, что для них важно, какие триггеры у них есть и так далее. И вот пример реальной для проведения КАЗДЕВа. На первом листе зафиксированы ответы наших респондентов, да, то есть людей, с которыми мы проводили интервью, и красно подсвечены ключевые мысли, которые мы выделили из этого интервью. И вот на отдельном листе у нас проведен полный анализ и выделены самые частотные упоминания. Этот КАЗДЕВ был сделан для онлайн-школы английского языка. Участниками интервью были клиенты школы, и по факту вот этот КАЗДЕВ помог нам решить две задачи. Первое. Мы отлично поняли боли и страхи нашей аудитории, и это позволило нам усилить наше УТП и усилить всю маркетинговую коммуникацию. Теперь мы били именно в те боли, которые есть у нашей аудитории. И второе, мы нашли глубинные инсайты, как, например, тот инсайт, что более 70% процентов нашей аудитории занимаются или увлекаются йогой, медитацией и подобными направлениями. Это позволило нам также немножко скорректировать коммуникацию, скорректировать настройки в таргетинге, в рекламе в целом да и так далее. И это позволило нам снизить стоимость следа более чем на 30 процентов. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому процессу касдела. Вначале нам необходимо понять, какую аудиторию мы хотим опрашивать. И чаще всего выделяются три сегмента. Первое это те люди, которые уже используют наш продукт. Сейчас активно да, используют его, и им все нравится. Второй сегмент аудитории — это те, кто хотя бы раз покупал наш продукт, но сейчас они не являются активным клиентом. И третья категория — это те люди, которые пользуются продуктами конкурентов, да, и, возможно, не слышали о нашем продукте, или, возможно, не слышали, но они его еще не покупали. И из каждого сегмента нам очень желательно отобрать как минимум 10 человек, для того чтобы мы могли собрать уже более-менее объективную оценку. Чем больше людей будет участвовать в вашем касдеве, тем лучше, тем более объективны и полные данные вы Получите. И у вас может возникнуть логичный вопрос, а как нам привлечь такое большое количество людей на интервью? И действительно, это правильный вопрос, потому что чаще всего интервью длятся как минимум 20-30 минут, и люди просто не готовы тратить это время за спасибо. Поэтому вы можете придумать какой-нибудь небольшой бонус в виде какого-то небольшого продукта, либо скидки, либо же вы можете просто оплатить людям уделенное вам время. Поверьте, эти вложения вам многократно окупятся, потому что та информация, которую люди вам дают, будет гораздо более важна для вас для того чтобы вы разрабатывали качественный продукт и более качественно выстраивали ваш маркетинг и теперь давайте обсудим самые важные правила проведения ксдева для того чтобы вы не делали ошибок и собрали максимально широкую и полезную для вас информацию пункт номер один Каздаев нужно проводить только в формате живого общения. Никакие анкеты и текстовые переписки здесь неуместны. И лучше всего, если вы будете встречаться с человеком либо офлайн, либо через видеозвонок, там, допустим, в зуме или в скайпе. Почему важно видео, да? почему важен вот такой зрительный контакт? Потому что таким образом вы считываете большое количество невербальных сигналов человека. Это вам помогает получить какую-то дополнительную информацию, либо же правильно направить ваш диалог в нужное русло. Если вы видите, что человек при определенном вопросе, допустим, как-то сковывается, у него стулится спор, у него замедляется речь да, и так далее, то вы понимаете, что этот вопрос для человека больной, и вы можете аккуратно да, в него углубиться для того, чтобы действительно понять какие-то ключевые его боли какие-то глубинные инсайты. Пункт номер два. Каздаф еще называют глубинным интервью. И почему вот именно называется глубинным? Потому что мы должны выловить какие-то глубинные инсайты, которые вот человек, возможно, даже сам не осознает. И для того, чтобы мы выловили эти глубинные инсайты, вы можете и должны немножко отклоняться от тех вопросов, которые вы заранее запланировали. Допустим, вы запланировали сделать, там, задать 20 вопросов основных, но вы понимаете, что вот вопрос там, про то, как человек выбирает тот или иной продукт, Продукт, можно раскрыть более детально. И к этому вопросу основному вы можете задать еще несколько дополнительных вопросов, чтобы углубиться в тему и вот вытянуть как раз эти вот глубинные инсайты. Пункт номер три. Это то, что вам нужно обязательно фиксировать ответы человека в текстовом виде, для того, чтобы вы могли структурировать информацию и в дальнейшем ее достаточно легко обработать. Но если вы еще не большой специалист в проведении кездевов, то я не рекомендовал бы вам параллельно записывать, да, то есть когда вы общаетесь с человеком, параллельно фиксировать его ответы. Это будет мешать вам, это даст вероятность того, что вы собьетесь и недостаточно углубитесь в диалог. Поэтому, если вы проводите встречу офлайн, то лучше поставить запись на диктофон, после этого ее переслушать и уже обработать ответы человека. Если же вы проводите встречу по видеосвязи, то вы можете просто поставить на запись, опять же, после пересмотреть и зафиксировать все ключевые ответы человека. Пункт номер 4. Сам разговор не должен быть похож на допрос. Это скорее должно быть похож на дружескую беседу между двумя хорошими знакомыми. И очень важно, чтобы два человека находились в таком достаточно расслабленном состоянии и не занимались никакими параллельными делами для того чтобы вы оба были сфокусированы на диалоге и могли извлечь всю необходимую информацию пункт номер пять старайтесь не задавать вопросов о будущем например вы спрашиваете человека слушай вот мы сейчас разрабатываем классное приложение которое позволяет хозяевам котов когда их нет дома развлекать своих домашних питомцев например и вы говорите человеку что Слушай, у тебя же есть код, классное же приложение будет, да, актуально для тебя, ты бы его купил там, да, или пользовался бы им. Человек, скорее всего, скажет «да». Но он скажет «да» не конкретно вашей идее, он скажет «да» вам как человеку, потому что вы уже потратили какое-то время для того, чтобы рассказать о вашем приложении, вы очень воодушевлены, и человеку не хочется просто вас огорчать. Но это далеко не значит, что человек действительно купит ваше приложение или то, что он заинтересован в нем. Если же вы все-таки хотите задать вопрос и понять, будет ли человек, актуален ваш продукт или ваша услуга то вы можете сделать таким образом вы можете в конце ксд просто коротко рассказать про ваш продукт про те боли которые он решает и сказать слушай если тебе это сейчас нравится внеси небольшую предоплату и ты будешь одним из первых наших клиентов либо же если человек допустим не готов сейчас заплатить вы можете попросить его просто а, напиши пожалуйста пост в социальной сети о нашей компании там далее или о нашем продукте расскажи детальнее об этом своим друзьям и мы тебе дадим какую-то плюшку там какой-то бонус дополнительный. И вот таким образом, если человек делает какое-то действие, либо там платят вам денежку, либо он делает какой-то пост в социальных сетях, то это уже говорит о том, что у него действительно есть намерение, и он ответил вам неизвежливость. пункт номер 6. Во время КСД вам на самом деле даже не обязательно говорить о вашем продукте. Ваша ключевая задача понять, как человек уже решает свою проблему, как он ее понимает, действительно существует проблема в том виде, как вы, как создатель продукта, понимаете ее, да, и так далее. И вот только в конце, опять же, при желании, вы можете немножко детально рассказать о вашем продукте, когда человек уже озвучит вам все свои боли, все свои потребности, все свои там, модели э, выбора того или иного продукта и так далее. И последний седьмой пункт – это то, что КСДФ – это не единоразовая акция. Его лучше проводить на регулярной основе. Таким образом, вы будете всегда держать руку на пульсе, всегда будете понимать предпочтения вашей целевой аудитории и сможете расширять э, гораздо больше да, сегмента вашей целевой аудитории. Если вы сейчас работаете только там преимущественно, на 2, на 3 ключевых сегмента, то с помощью CSD вы сможете э, постоянно расширять вот это вот ядро вашей целевой аудитории. И это работает таким образом, что у вас выдвинулась какая-то новая гипотеза, вы поняли, что вот этой аудитории может быть интересен наш продукт, вы запустили рекламу, получили первых лидов, опросили их с помощью CSD, поняли действительно ли ваш продукт может закрывать их потребности. И если это так, то тогда вы уже начали э, более детально изучать эту аудиторию и таким образом вы начнете с ней работать и сможете получать больше трафика, лидов и продаж надеюсь это видео было для вас полезным и вы поняли что такое ксдф и глубины интервью и как их правильно проводить очень рекомендую применить эту методику в вашей работе обязательно скачайте бесплатный шаблон с вопросами в описании под этим видео и до встречи в новых видео обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал